Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. А с вами Ольга Рузуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. Что же такое «Идеал М». Это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали, вы сегодня поставили на вывод, и сегодня же вы получили свои заработанные денежные средства на вашей платежной системе. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство.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 Нет абонентской платы выплаты в каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все сто процентов распределяются в сеть. А деньги идут от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек Perfect Money. -кошелек, подключена касса Frey. Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод ежедневно, и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса, что облегчает работу наших партнеров. Есть чаты компании и есть прямая связь с администрацией. И сегодняшнюю презентацию я хочу начать именно с нашей а, основной программы. Это «Идеал М-Мини». Мы стартовали с этой одной программой, и она очень многим принесла и до сих пор, по сей день приносит очень хорошие доходы. Эта программа, как вы видите, здесь всего 5 рабочих столов, шестой стол – это полностью ваша зарплата. Но, как вы видите, что у нас это все, что зеленым, это все деньги идут на вывод. В каждом столе вы получаете зарплату. И давайте мы с вами разберем именно как работает маркетинг этой программы. Вход у нас на первый стол тысячи, на второй 3000, на третий стол 6000, на четвертый 12, на пятый 24 и на шестой на 50000. Можно входить на любой стол, можно покупать и первый, второй, и третий, и четвертый. Можно первый, четвертый, первый, пятый, можно второй, четвертый. Здесь настолько много э, стратегий на этой э, программе, что можно выбирать любую стратегию и работать по выбранной стратегии со своими э, людьми, со своей командой. Ну, а я вам, моя задача показать вам, как можно идти с первого стола. Итак, первый партнер, как только к вам приходит, регистрируется по вашей ссылке и покупает у вас первый стол в этой программе. Эти полторы тысячи идут в накопление. А вот второй партнер, он будет на каждом этом столе, в этой программе, на каждом столе, второй партнер вам будет приносить зарплату на баланс для вывода. Со второго партнера вы возвращаете свои потраченные, вложенные деньги, полторы тысячи. А вот третий партнер вам всегда, на каждой программе, каждый третий партнер будет давать вам переход в следующий стол. Итак, первый партнер продублировал вас. Дубликацию спонсора никто не отменял. Он как и вы, пригласил три партнера и приходит, становится к вам на это место. Партнеры первого уровня проходят от первого и до последнего стола один раз, а вторые, э, партнеры второго уровня они уже э, идут. Они к, нам относятся, к вам относится вторая линия, а вот к первому партнеру это будет их первая линия. И поэтому втор... партнеры второй линии, они становятся именно к партнеру первого уровня. Я немножко, наверное, вас запутала, но ничего страшного. Это... Ребята, это очень легко разбирается. Первое, первый уровень, второй уровень ваш к вам относится, он относится к, первый уровень, к первому. А вот второй, третий уровень, он будет первым уровнем к партнерам вашего второго уровня. Вот так правильно сказать. И как только ваш второй партнер продублировал вас, он пригласил точно так, как и вы, три партнера, и он приходит и становится на это место. И сразу вам на баланс 1000 рублей, по 1000 получают ваши два спонсора. А вот когда под второго пришли три партнера, стали, вы получаете 3000. Под этих трех прибежали к каждому по три, это 9, вы получили 9000. Итого, только с одного второго стола вы заработали 13 тысяч. Третий партнер дал переход у вас за 6 тысяч а в третий стол. Это деньги 3 тысячи с первого и 3 тысячи с третьего. Это 6 тысяч. И у вас автоматически с накопительного списывается и автоматически покупается третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится к вам на это. Второй партнер закрыл свой второй стол и прилетает к вам, становится на это место. Сразу же клон реинвест идет за 3000 во второй стол по вашей броне. Тысячу получаете вы, по тысяче получают ваши два спонсора. Вторая линия прибежали, это три партнера, стали сюда ко второму, вы получили 3000 тысячи. Прибежали в третья линия стола, это 9 тысяч. Вы получили 9 тысяч. И точно так же, как и на втором столе, вы с третьего стола заработали 13 тысяч. Третий партнер дал переход вам за 12 тысяч. Это 6 с этого и 6 с, 3, с первого и с третьего. Это 12 тысяч. Автоматом у вас купился четвертый стол. Как только первый партнер закрывает у вас третий стол, эти, э, приходит к вам, становится на четвертый стол, эти 12 тысяч идут накопление. А вот когда второй прилетает, здесь уже 7 тысяч вы получаете. По 2,5 получают ваши спонсоры. А, но сейчас у некоторых вопрос, наверное, а, а, а как же спонсор, а как же я? Это же ваши партнеры. Это вы, спонсор, и, выше, и ваш вышестоящий спонсор, вы будете получать эти спонсорские вознаграждения. Они в эту сумму, которая у нас расписана в этом слайде, они не входят, просто их невозможно сосчитать. А вот когда придет вторая линия, станет к этому партнеру, вы 7500 получите на баланс. А вот третья линия, когда станет 22500, получите. Итого, только с одного этого стола вы заработали тысяч. Третий партнер дал переход у нас за тысячи в пятый стол. Итак, прошу прощения, первый партнер... Что я хочу сказать, здесь на этой программах бывает обгон. Поэтому не переживайте, если даже вас обогнал партнеры второго, третьего или четвертого уровня, обогнали вас, не переживайте. Вы с партнером и первого, и второго, и третьего уровня будете реферальное вознаграждение получать. Поэтому не надо страдать, не надо останавливать команду. Пусть они идут вперед. Итак, второй партнер приходит, а, летит клон по вашей броне за 6 тысяч на второй стол. Вы получаете 10 тысяч, а 3 тысячи получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы получили 9. Третья линия прибежала, 27 тысяч на баланс. И 2 тысячи идет в накопление, так как 24 и 24, это с первого и с третьего, это всего лишь 48. Плюс 2000 с накопительного списываются и за 50 покупается последний стол. Это полностью ваша зарплата. Первый партнер это 35 на баланс для вывода, а за 15 идеал М Макси наша крутячая площадка. Второй партнер 50 тысяч на баланс. Третий партнер 50 тысяч на баланс. Итого вы за один круг сделали 244 тысячи. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, дорогие мои партнеры, ну круто же, а ну круто, ну очень круто. Ведь нет нигде в интернете а, так, такого маркетинга, чтобы получать с каждого стола, такую шикарную зарплату. Шикарнейшая зарплата. Нет ни в одном проекте, ни в одной компании таких маркетингов, таких заработков нет и, наверное, никогда не будет. Ну, если только они слямзят наш маркетинг. Ну, у них, по-моему, ума не хватит. Итак, наша идеал М-Макси. Вы вышли с «Идеал М-Мини» за 15 тысяч на эту программу. Но ее можно купить и отдельно. И заходить командами, или э, нарабатывать команду, и двигаться потихоньку. Это настолько уникальное, настолько денежное. Вы на этой программе можете купить себе и квартиру, вы можете и машину, вы можете погасить все кредиты, ипотеку, все что угодно. Эта программа обеспечит вам а, настолько, э, ваш, э, будет у вас финансовая подушка, это просто супер. Потому что даже если вы купили один, пришли и купили за 15 тысяч, пусть вы будете идти 3 месяца, пусть вы будете полгода идти к этой цифре 2 миллиона 590, 000, но этого стоит. Но этого стоит. Итак. Как я уже сказала, можно выйти через программу «Идеал М-Мини». Потом у нас есть выход Money на эту программу. И можно ее купить за 15 тысяч отдельно. И как только первый партнер к вам приходит, 15 тысяч идет накопление. Со второго партнера у вас 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 тысяч... Покупается фабрика клона, программа за 10 тысяч. Это будет ваш пассивный доход там, на этой фабрике клонов. Вы будете просто туда выходить, заходить, выставлять брони, и ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут вылетать сюда, на эту фабрику клонов, и вы, пройдя один круг, там тоже заработаете 230 тысяч. Хотя там и три семиместных стола. Но деньги лишними никогда не бывают. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Эти деньги идут 30 тысяч в накопление. А со второго у нас стола и со второго партнера у нас здесь начинает работать реферальная программа на три уровня в глубину. Как только второй партнер приходит к вам, становится на это место, 10 тысяч получаете на баланс для вывода. По 10 получают ваши два спонсора. Не забывайте, это ваши спонсорские, это вы спонсор. Это вы спонсор, вы наверху, а под вами ваши люди. Вторая линия пришла к вам, под этого партнера стали три партнера, 30 тысяч на баланс. Под каждого из трех пришли по три партнера стали. Это третья линия. В 90 тысяч получили на баланс для вывода. Третий партнер дал переход за 60 тысяч третий стол. 130 тысяч. Только вдумайтесь. 130 тысяч. Только с одного стола. Круто. Очень круто. Первый партнер. Идут эти 60 накопления. Второй партнер приходит, клон летит во второй стол по вашей броне. Куда вы выставите бронь? Вы можете выставить бронь и помочь партнеру первого уровня, второго, третьего уровня. Это уже вы сами смотрите. Просматриваете через поисковик свою структуру и выставляете бронь, кому вы хотите помочь. Продвинуться именно а, по столам. 10 тысяч получаете вы, по 10 получает спонсоры. Вторая линия прибежала, 30 на баланс. Третья прибежала, 90 на баланс. 130 тоже с этого стола. Третий партнер дал переход вам в четвертый стол за 120 тысяч. 60 и 60, 120. Ну вот мы уже дошли с вами, мы уже разобрали идеал М-мини, эту площадку, уже дошли на идеал М М-макси до четвертого стола. Скажите мне, пожалуйста, вы видели, чтобы где-нибудь хотя бы одна копейка у нас здесь была на развитие компании, на э, администрацию или еще куда-нибудь? Все деньги четко распределяются от партнера к партнеру. Первый партнер, как только приходит, эти 120, идут накопления. А вот второй прибежал, вы 70 получили на баланс, по 25 получили спонсоры. Не забывайте, вы наверху, вы спонсор, вы наверху, под вами ваши люди. Вторая линия пришла 75 тысяч, третья линия пришла 225 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер дал переход за 240 Пятый стол. Первый партнер – 240 в накоплении. Второй э, э, прибежал партнер, стал к вам. этому Как я уже говорила, здесь могут быть обгоны, это может быть и ваш это четвертый, пятый или десятый, а стать на это место – это не имеет значения, какой партнер. Ваш клон летит за 60 тысяч по вашей броне. 100 тысяч вы получаете на баланс, по 30 получают ваши спонсоры – Три партнера стали под второго партнера, 90 тысяч на баланс. Третий уровень прибежал, стал 270 на баланс для вывода. И плюс 20 тысяч идет в, в накопление. И с третьего партнера, с первого, с третьего идет переход за 500 тысяч в шестой стол. Но давайте посмотрим. С четвертого стола мы 370 заработали. С пятого стола 460, почти полмиллиона мы заработали только с одного стола. Первый партнер приходит 500 тысяч на баланс для вывода полмиллиона. Второй полмиллиона на баланс для вывода. И третий нечаянно нажала. И третий партнер пришел. Господи. И третий партнер пришел а, тоже полмиллиона на баланс для вывода. Итак, всего лишь одним бизнес-местом вы прошли все шесть столов. И одно только ваше бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Это расчет сделан 3 на 3. Если вы пригласили 3 партнера, и каждый из вашей команды приглашает по 3 партнера. И каждый из вас зарабатывает по 2 миллиона 590 тысяч. Без вот этих спонсорских вознаграждений – их просто невозможно сосчитать. Их, они, их невозможно сосчитать. Они будут вам сыпаться, сыпаться, сыпаться на баланс. Круто. Вот только с, полтора миллиона, только с этого стола вы заработали. Очень круто. Шикарно. Ну и наша фабрика клонов. Я о ней очень редко говорю, так как... Ну, ребята, честно говорю, я не люблю семиместные столы, но кто-то любит, кто-то работает, у нас очень много партнеров, работают командами на этих семиместных столах. Ну, как вы видите, здесь три а, семиместных стола, два рабочих, один – это полностью ваша зарплата. Но на каждом столе тоже есть зарплата. А, вход – это 1000 рублей. Второй стол 2000 и третий это 6000. А вход открыт в любой стол. Можно начинать старт своего бизнеса с любого стола. Итак, в семиместных матрицах плечи, как вы все, наверное, знаете, а если не знаете, то я вам говорю, они идут вышестоящему. Хоть вы Хоть что вы хотите, хоть кричите, хоть плачьте, но плечи всегда идут вверх. А вот нижний ряд – это полностью ваша зарплата. И как только приходит к вам первый этот партнер, ваш реинвест именно этого стола, вы его просто можете выставить бронь вот сюда, а, ну, поставить именно станет этот Реинвест ваш в это плечо. Тем самым вы сократите количество приглашенных партнеров. Второй партнер 1000 идет в накопление. Со второго, с третьего партнера в 1000 вы возвращаете обратно на баланс себе на вывод. И с четвертого партнера и дает переход за 2000 во второй стол. Первый партнер приходит 2 в накопление. Второй 2 в накопление. С третьего 2000 на баланс для вывода. И с четвертой дает переход за 6000 в третий стол. А здесь с каждого партнера первого, второго, третьего, четвертого в клон летит первый стол за спонсором. И каждый с каждого партнера вы получаете по 5000 на баланс для вывода. Итого вы прошли всего лишь одним бизнес-местом, потратили 1000 рублей, заработали а сколько? 10-23 тысячи. 23 тысячи. Следующее это... Фабрика клонов МАКСИ. Вход составляет 10 тысяч. Маркетинг одинаковый. Полностью все одинаково, только разница во входе. 10 тысяч первый стол, второй стол 20 тысяч, третий стол 60 тысяч. Плечи идут выше стоящему. Нижний ряд – это полностью ваша зарплата. Первый партнер, как только приходит, реинвест в брони выставляете первую бронь и вторую бронь. Вот под вторую бронь станет ваш реинвест. Со второго партнера 10 тысяч идет в накопление. С третьего 10 тысяч вы возвращаете потраченные на вход. С четвертого партнера за 20 тысяч идет переход во второй стол. Здесь первый партнер, второй, третий, вы 20 тысяч получаете на баланс для вывода. Четвертый партнер дает переход за 60 тысяч, это 20, 20 и 20, 60 тысяч дает переход в третий стол. Первый партнер, второй партнер, третий партнер и четвертый партнер. Это с каждого летят Клон в первый стол за спонсором. Из каждого партнера вы получаете по 50 тысяч на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы прошли одним бизнес-местом и заработали сколько? 230 тысяч, правильно? 230 тысяч на баланс для вывода. Ну и наша э, любимая, я ее тоже очень люблю, Максимани. Она очень маленькая и она очень доходная. А давайте мы быстренько ее разберем. Напоследок. Я ее включила в сегодняшний вебинар, так как здесь есть выход на идеал М-макси. Вход составляет 5000. Здесь всего три стола, с каждого стола идут, идет вам зарплата. Первый партнер, это 5000, идет на баланс для вывода. Со второго партнера 4 на баланс, за 1000 идет активация идеал М-банка первого стола. Если вы там есть, то ваш клон летит туда, на первый стол по вашей броне. Третий партнер дает переход за 10 тысяч во второй стол. И... Как только первый партнер закрыл свой первый стол, он приходит к вам, становится на это место. И 10 тысяч идет накопление. Со второго вы 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 20 тысяч в третий стол. Первый за 5 тысяч реинвест первого стола, по вашей, по, за спонсором вернее. И за полторы тысячи идеал М макси, который мы только что с вами разбирали. И если вы там есть, то ваш клон летит, становится по вашей броне. А если нет, то у вас автоматом активируется э, площадка за 15 тысяч. Вы потратили всего лишь 5 и вышли. Куда? Вы вышли на э, идеал М-Банк за 1000 рублей. Вышли за 15 тысяч в идеал М-Макси. И плюс второй и третий партнер вам дает доход по двадцать тысяч вы заработали пятьдесят тысячи вот так одним зайцем убили сколько одним выстрелом вернее за пять тысяч убили сколько зайцев 54. и здесь три зайца вот пожалуйста вам круто круто вот такой вот у нас крутой маркетинг нельзя ни с каким маркетингом не сравнить наш Наш, это просто, он, он, мы поэтому и называемся идеальный маркетинг. Наша компания так и называется. Ну и наше ноу-хау. Это наша дубль-микс. Это неуправляемые две программы, где расстановка идет слева направо на свободные места и вашу структуру. Первый стол стоит полторы тысячи, второй стол стоит три тысячи, третий стол стоит четыре, и э, полностью э, четвертый стол стоит это шесть э, тысяч. Первый стол это накопление, он дает два партнера и переход за три тысячи в этот стол. А вот здесь первый партнер приходит, у вас пятьсот руб, рублей на баланс для вывода, за 500 э, получает спонсор. Второй вы получаете 500 рублей на баланс и 500 получает ваш спонсор. Вы заработали 1000 и ваш спонсор 1000 заработал. Второй, первый, второй приходит, это то же самое. Вы заработали с, э, по 1000 и ваш спонсор получил по 1000 рублей. А вот здесь уже первый партнер у вас летит за 1500 э, клон Первый стол сюда. У нас здесь брони нет. Это неуправляемая глобальная матрица. Расстановка, еще раз говорю, слева направо на свободные места. За 500 рублей летит клон, именно в клонопад. И 4000 на баланс для вывода. Со второго партнера у вас полторы спонсору. 4 на баланс. Третий, полторы спонсору, четыре на баланс. И с каждой вот этой вот ножки летят, за 500 рублей летит клон, клонопад. Вот, и давайте подведем итог. За каждый пройденный вами круг 14 тысяч вы зарабатываете на баланс для вывода. И за край, каждый пройденный круг вашего партнера – вы получаете спонсорские вознаграждения 5 тысяч на баланс для вывода. Здесь есть второй вариант, вход 3 тысячи. Ребята, ну здесь я вам просто скажу, что здесь на этой программе за каждый пройденный круг вы зарабатываете 28 тысяч, и за каждый пройденный круг вашего партнера ваши спонсор, вам спонсорские вознаграждения 10 тысяч. Третий вариант, это когда вы активируете и первый, и второй вариант. Это за каждый пройденный круг, вы, если вы работаете на этих двух программах, вы зарабатываете 42 тысячи на баланс для вывода, и 15, 15 тысяч вы получаете спонсорские вознаграждения. Ну вот такая вот у нас есть ноу-хау. Без, без ножек, она так смотрится смешно, это она, мы привыкли, что у нас есть ноги, у нас есть брони, вот, причем по две ноги, две брони. А здесь они прям вот стоят голенькие ножки, без ножек. Наша ноу-хау. Ну, хорошая площадка, доходная. У нас очень работают партнеры, которым очень нравится именно, что она без брони. Что расстановка идет слева направо на свободные места. Это, ребята, на любителя. Я, например, люблю управлять своим бизнесом. Правильно поставленные цели, конечно, приводят к хорошему большому результату. Нужны вам деньги. Вы можете в нашей компании и погасить кредиты, и ипотеку, и раздать долги. Да мало ли куда, людям нужны большие суммы денег. Помочь детям или внукам. Можно заработать на путешествии. У нас нет ни путешественных программ, ни автопрограмм, нет ни жилищных программ. У нас просто есть деньги. И деньги, как вы видите, очень большие. И поэтому вы можете заработать себе и на путешествие, и на квартиру, и на машину. Было бы только желание. Дойдя до конца, люди иногда смеются над своими страхами, мучивших их в начале. Не бойтесь сделать первый шаг. Если вы делаете, не делаете шаг вперед, вы не, сдел, не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. И помните всегда вот, успех. Успех это то, что вот мы видим. Красиво. Все красиво, все это успех. А что там внутри? И было до этого успеха, это ничего не видно. А это и бессонные ночи, это и упорный труд, это и дисциплина, это и самоотдача, это стойкость, это сомнения, это критика, это неудачи, это отказы, это риски. Все было. Но мы видим только красивую картинку, что это успех. Да, успех, а под ним видят люди то, что никто никогда не видит. Маркетологи об этом не говорят, но с финансовой подушкой, ребята, высыпаешься лучше, чем с ортопедической. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов. Никогда не сдавайтесь. Сдаются только квартиры, проститутки и слабаки. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Всем огромное спасибо, благодарю за внимание, всем успехов в достижении поставленных целей. А С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока. Будут вопросы, вы всегда можете добавиться ко мне и в личку написать, и спросить в чатах.